Привет ребята, это ТОП ДОТА и в названии вообще ни разу не кликбейт, как блин вообще такое возможно, потому что сейчас реально есть баг в дотане, с помощью которого можно формануть любой айтем за буквально пару минут, еще на старте игры. Интересно? Тогда поехали. Давно хочешь получить себе аркану или крутую Морталку, да еще и не тратить на это миллионы? Тесте дроп решит твою проблему. Десятки топовых кейсов, моментальная доставка, выигрыша и возможность пополнить счет старыми ненужными скинами. Заходи, вводи промокод и получай плюс 10% к балансу. Ссылка в описании так, что это, блин, вообще такое? Это, конечно же, наша чудеснейшая обнова. Именно после обновления все это дело появилось. Возможно, вы даже уже успели увидеть этот обуз в паблике. И суть его максимально проста и понятна. Повторить сможете прямо после просмотра этого видосика. Для начала нам нужно взять одного из трех героев. ОД, Шадоу Демона или Виверну. А также купить какой-нибудь разбирающийся айтем. Самое простое на старте это базилку. И самое главное это вкачать Астрал. Будем рассматривать на примере ОД. Кидаем себя в Астрал, а потом спамим на кнопку Разобрать предмет, которая находится в инвентаре на нашей базилке. И знаете что? Наш ОД его разбирает. Только не один раз, как должен, а раз 10 или 15. Если вы, конечно, успеете все прокликать. То есть, да, это буква... Буквально дюб предметов. Из одной базилы мы таким лайфхаком можем сделать сколько захотим. Если, конечно, у вас есть скрипт или быстрые пальцы. Я делал максимум 4 или 5, но совсем не тренировался и не потел. И конечно же, все это добро можно с легкостью продать после того, как вы вылезли из астрала, а потом повторить все снова. Как раз пока выйдут крипасики, вы успеете формануть себе на догон какой-нибудь. Но что еще интереснее, вы по идее можете делать тот же самый абуз в связке со своим тиммейтом каком нибудь true хардкере, например подарить своему другу на Battle Fury до выхода крипов, по моему это неплохо, ну и конечно не очень то честно по отношению к противникам. В общем вот такой вот тут у нас баг прямо сейчас гуляет по датану, я обычно не записываю видосы по какой-то лишь одной фишке или багу, но вот об этом я вам не рассказать просто не мог, скоро я думаю это дело пофиксят, так что успейте набудить себе ммрчка, ну и конечно ставьте лука за то что я подарил вам такой лик чайший абуз. Пишите в комменты, что вы этим багом успели купить и пишите, как блин габен такое смог допустить, интересно будет почитать. Ну и до скорых встреч, спасибо за просмотр!